Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как приготовить помидоры по-корейски. Такой красивый, вкусный и полезный овощ, как помидор, давно занял прочные позиции не только на огородах и в меню человечества, но и в его сердце, путь к которому, согласно известному высказыванию, лежит через желудок. И сегодня я расскажу вам, как приготовить отличную закуску, которая, несомненно, займет достойное место на вашем столе. Для приготовления помидоров по-корейски вам понадобится 2 килограмма помидоров, 10 зубчиков чеснока, 4 штуки болгарского перца, 2 моркови, растительное масло 100 мл, сахар 100 грамм, соль 2 столовые ложки, уксус 100 мл, зелень 20 граммов. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем помидоры крупными дольками. Теперь в отдельной емкости соединяем морковь натертую на крупной терке, болгарский перец, острый перец и чеснок измельчаем в блендере и отправляем к моркови. Туда же добавляем и зелень, мелко нарезанную вручную. В эту овощную смесь добавляем сахар, соль, уксус и растительное масло. Все хорошо перемешиваем. Теперь выкладываем в банку помидоры слоями, поливая каждой приготовленной овощной смесью. Закрываем капроновой крышкой и отправляем в холодильник в перевернутом состоянии крышкой вниз. Так верхний слой маринуется быстрее. Подавать на стол можно через 6 часов.